Спокойную жизнь Не надо много ума Течением сильным река Тебя направит сама Но если в сердце твоем Небесный есть огонек То он тебя поведет Куда другим не в домек. Другим не в домек Тут зазвучат голоса Что страх сомнения несут Но если в сердце твоем Небесный есть огонек Ты просто уши заткнешь Шагнув за дома порог За дома порог Именно Ищу жизнь, как всю ее не отдать На том, чтоб верно служить и приносить благодать И если в сердце твоем небесный есть огонек Давай же вместе пойдем нести спасения глоток Души кричат, вместе Христос.